Министерство здравоохранения Королевства Таиланд опубликовало список из 102 наркотиков, которые будут разрешены к применению. Среди них так называемые тяжелые вещества, классифицируемые как наркотики второй категории. Среди них морфин, опиум, кокаин, фентанил и кадеин. С июля 2021 года эти средства разрешат продавать и использовать в медицинских и исследовательских целях. Для этого специалистам в своих областях, врачам, фармацевтам, ветеринарам или донтистам будет разрешено...